Star Wars Jedi Survivor может получить русскую локализацию, об этом рассказал голос Кэлла Кэстиса в России. Актер Дубляжа Михаил Мартьянов в интервью YouTube-канала Окиноби Одобряет сообщил, что Star Wars Jedi Survivor с большей вероятностью будет переведена и озвучена на русский язык.